Возвращаясь я к тебе, как будто Ты откроешь двери и войдешь Образ твой то радостный, то грустный и как прежде тихо руку жмешь, но между нами пролегли дороги, и летит по ним твоя печаль. Мы у счастья были на пороге, а осталась голубая даль.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 К тебе стремлюсь свою тенью, но молча не только твой ответ. Без любви не будет нам забвения, в ней вся жизнь и боль бегущих лет. Но между нами пролегли дороги, и летит по ним твоя печаль. Мы у счастья были на пороге, а осталась голубая даль.